Но в то же время мы продолжаем развивать компетенции в области борьбы с нарушениями ритма, хирургическое лечение, нарушение ритма сердца. Помимо коронарного шунтирования, врачи-кардиохирурги провели такие операции, как протезирование и пластика клапанов сердца, операции при тромбоэмболии, легочной артерии, а также операции по лечению аритмии сердца, такие как имплантация кардиостимуляторов, дефибрилляторов, радиочастотные обляции с применением новейшего навигационного оборудования для картирования миокарда. Нашими.